Имин, добрый день. Я вообще безумно рада увидеться снова и вообще, конечно, очень-очень благодарна за то, что ты согласился вот для нашего проекта дать вот такое интервью. Проект этот при поддержке ООН женщины, он направлен как раз на развитие социального предпринимательства, ну и вообще, по большому счету, это любой предпринимательской инициативы на селе и среди женщин. Потому что все-таки вот сегодняшние вызовы, да, мы понимаем, что э, нужно что-то делать, да, как-то решать свои проблемы. И вот есть такая идея, что все-таки социальное предпринимательство – это тоже один из путей, конечно, который может позволить женщинам на селе и решить свои проблемы, проблемы своих семей и сообщества. Но ты у нас вот амбассадор и человек, который по большому счету сейчас очень много делает для социального предпринимательства, озвучивает проблемы и опыт у тебя. Ты много чего попробовал, были, как говорится, и успехи, и неудачи. Неудачи, как говорится, более ценные даже, чем успехи, потому что ты можешь вот нам как бы сейчас об этом рассказать. Вот это видео мы будем... А, как бы адрес, адресовывать а, тренерам, которые м, придут, будут смотреть, которые потом пойдут и будут работать с женщинами. Поэтому к тебе вопрос, конечно, вот что ты можешь нам посоветовать, вот мне как тренеру, моим коллегам, да, и тем, кто потом будет слушать эту запись. То есть чему надо учить, от чего надо предостерегать? Вот так бы я сказала. Добрый день еще раз, Светлана. Благодарю за приглашение. Всегда рад поделиться своим опытом, Потому что считаю, что чем больше социальных предпринимателей, тем больше мы сможем решить э, вопросов, которые имеют масштаб и социальной проблематики, и могут повлиять и на нашу жизнь в целом. Что я могу сказать тем, кто будет проходить тренинг ТИУИТИ? На своем опыте я заметил, что в основе тех, кто приходит на мои курсы, имеют две проблемы. Первая проблема – это незнание. И а, вторая проблема – это страхи. И я начал понимать, что основная моя задача – это развеять их страхи и зарядить их на мотивацию, на то, что это возможно. Социальное предпринимательство – да, это сложный вид бизнеса Вообще, в нынешние времена бизнесом сложно заниматься, социальным предпринимательством еще сложнее заниматься, потому что помимо того, что мы должны выводить на да, самокупаемость, мы еще должны решать разного рода социальную проблему. И здесь, конечно, нужно обладать много разными качествами для того, чтобы это все запустить. Но а я считаю, что это возможно каждому. Поэтому основной посыл заряжать не на мотивацию, приводите как можно больше примеров из числа и успешных, и неуспешных социальных предпринимателей. Я считаю, что у нас в Казахстане достаточное количество этих примеров, которые могли бы действительно мотивировать. Советую раздвигать рамки, приводить примеры, как это развивается на Западе сравнить с Великобританией, Соединенными Штатами. Я вот очень много выезжал раньше в разные страны, и благодаря этому, конечно, мне хорошо раздвинулись рамки, я начал понимать, что нет ничего невозможного, все действительно зависит от нас. 95% успеха – это вы. То есть те, с кем вы будете работать, вы им так и должны говорить. 95% – это вы, лишь 5% формируется за счет внешних обстоятельств. То есть насколько сильно вы горите своей идеей, насколько сильно вы готовы полностью себя посвятить этой теме, от этого зависит успех. Но и очень важно, конечно, настраивать на провалы. Причем очень важно, чтобы они относились философски к этим провалам, потому что это есть неотъемлемая часть нашего успеха. Благодаря провалам мы и растем. Эксперты называют того человека, который совершил наибольшее количество ошибок в своей области. Я эксперт в социальном предпринимательстве, потому что совершил наибольшее количество ошибок в этой теме. И я не боюсь об этом говорить. Недавно я закрыл кафе и автомойку, и мне не зазорженно говорить о том, что я не справился с этой ситуацией, и мы вынуждены были закрыться. Но это был бесценный опыт. Теперь я знаю, как создавать общий общепит, теперь я знаю, как управлять автомойкой. То есть еще смог пополнить а, горизонт, свои горизонты, ну, а, вот этими новыми темами. Вот, наверное, одно из таких основных, одни из основных моментов, которые я могу сейчас дать. Ну да, я вот говорю, наверное, это самое ценное что я вот слышу да, от тебя. Это вот приобретить, то есть не бойтесь провала. Потому что ну, я вот насколько сама тоже наблюдаю, как тренер, и не только вот как в социальном предпринимательстве, но и вообще в любых да, там, других видах деятельности, мы настолько боимся провала, что просто не, даже не пытаемся действовать. А да. на самом деле, то есть, да, вот действительно, идите, действуйте. Ну, ты знаешь, я хотела бы еще вот еще какой момент. Я знаю, что ты сейчас участвуешь вот, скажем, в группе по разработке законов, норм. Кодекс да, у нас готовится по социальному предпринимательству. А вот что ты, как бы, понятно, что это не завтра, да, произойдет, что на это потребуется время и доработка и принятие, и может быть там, ну, там год, да, еще придет. Но чего нам ждать? То есть на что бы ты ориентировал тех людей, а, и, ну, как бы вот через наших тренеров, да, будущих? То есть к чему готовиться? То есть какой тренд, да, вот сейчас в Казахстане? Будет ли поддержка? В чем она будет отличаться? То есть как нам вообще, куда вот нос по ветру -то держать? Однозначно тренд идет на развитие как раз-таки социального предпринимательства. Сам президент об этом знает. Сам президент уже поддерживает эту тематику. Но в вопросах эм, поддержки со стороны государства я всегда сразу говорю социальным предпринимателям. Не ждите ничего от государства. Не просите ничего от государства. Потому что э, социальные предприниматели один из критериев как раз-таки это самоокупаемость. Мы не должны думать о том, э, кто нас будет поддерживать. Мы сами должны думать о том, как мы можем поддержать и помочь государству. Да, сейчас принимается закон ориентировочно военная июня в июле этого года он будет уже принят. Поставлена задача господином Машимбаевым, сенатором э -э, парламента, э -э, задача принять этот закон. И вот на протяжении последних четырех месяцев совместно с депутатами Мажелиса и Сената мы разрабатывали э -э, разные варианты э -э, этого нового закона. Э -э, сам он закон не будет отдельно выражен как mm -hmm. структура. Mm -hmm. Это будут просто поправки внесены в закон о предпринимательстве. Это самый легкий путь, и мы пошли по российскому пути. Естественно, там, конечно, прорабатывались варианты преференций. То есть основная задача вот этого, этих поправок в законе о социальном предпринимательстве, это создать некий фундамент и экосистему, которая могла бы позволять развиваться социальному предпринимательству. Там, естественно, будут определенные плюшки. По, допустим, по аренде помещения, по а, заказам со стороны государства. То есть, если сейчас для общественных объединений инвалидов только предусматриваются а, а, определенные преференции по заказам, то теперь эту квоту будет еще и разделять социальными предпринимателями. И вот эти все моменты а, были обработаны, теперь идет процесс согласования. Я надеюсь, что в июне, в июле, если примут, то будет шикарно. Вот смотри, а у меня тогда сразу вопрос, да, такой очень корыстный, и как тренера, и как человека, который вот как социальный предприниматель развивается, как, на чем остановились, потому что, насколько я помню, фокус был на социальное предприятие, а сейчас, ну, как бы в казахстанском, я помню, что в рабочей группе, в которой ты участвовал, ты тоже говорил о том, что это достаточно узко, как, какие сейчас, как определяется соцпредпринимательство, то есть какой тренд все-таки взяли в Казахстане? Хороший вопрос, Светлана, задаете. Честно говоря, я сам сейчас не могу на него ответить, потому что это единственная тематика, где мы ни к чему не пришли. И решили просто ее переложить для того, чтобы согласовать вот, а, все остальные У -у -у. нормы. И немножко у нас начало возникать непонимание со стороны местных государственного сектора, потому что тему социального предпринимательства они сводили именно к занятости социально категории. Но социальные да. предприниматели – это не только те, кто трудоустраивает в да, лице с инвалидностью. Да. это намного шире. Но там, к сожалению, было немножко сложно понимать, и я их тоже прекрасно понимаю, да, потому что понятно, они не были вовлечены угу. в эту тематику. Но, надеюсь, мы к чему-то придем. Но все-таки процесс продолжается, шансы на то, то, что мы расширим тоже. это понятие и остаются. Ну и вот ты знаешь, последний все-таки, вот, да, вот основываясь на, твоих, на твоем бесценном опыте провалов, вот что бы ты посоветовал? То есть куда нужно обращать внимание, на какие риски? То есть вот все-таки понятно, что не бояться, идти надо, да, то есть как бы пробовать надо, провалов не надо бояться, но при этом вот все-таки как вот уже опытный сталкер, который идет там впереди, что ты нам посоветуешь, которые идут за тобой? Но и основываясь на своем опыте и на разработке своих методологий, я всегда советую начинать социальное предпринимательство с вопроса. Это вот самая база, с чего должно все начинаться. Это с вопроса, с вопроса самому себе. Зачем мне это надо? Каждый из вас должен понимать, для чего он входит в тему социального предпринимательства, что им движет, что им мотивирует. То есть вы должны понимать свой внутренний мотив. Это очень важный вопрос. Дальше важно понимать, насколько для вас большое значение имеет заработок. В социальном предпринимательстве сразу скажу, на вертолете вы летать не будете. Да, вы можете установить себе заработную плату, и она там не регламентируется какими-то определенными рамками, но мы не бизнес. Вернее, основное, если цель бизнеса – это заработок, то наша первая цель – это решение социальных проблем. Лишь вторым аспектом идет уже предпринимательский подход для того, чтобы мы были на самоокупаемости. Очень важный момент – помнить о том, что будет периодически эмоциональное выгорание. То есть это норма в социальном предпринимательстве, когда на еженедельной основе опускаются руки, охота просто закрыть дверь, уйти от всего этого мира и просто побыть наедине с собой. Но это нормальное явление, поэтому сейчас уже стоит думать о том, где ваши точки G для того, чтобы себя потом активизировать и аккумулировать – свои собственные ресурсы. К примеру, допустим, у меня это дальняя дорога, это тренинги, где я мотивирую людей, а потом чувствую, как энергия приходит ко мне обратно. Mm -hmm. Это книги, это музыка. То есть очень важно понимать эти аспекты. Следующий момент, вот начали говорить про риски, да. Очень важно понимать, что 95% всех на от а, запускающихся бизнесменов, закрывается в первый год его создания, и эта цифра составляет 95%. То есть вы должны помнить, никто не открывает бизнес для того, чтобы его закрыть. Но есть черная статистика – 95%. Поэтому а, и основная причина сводится к рискам. Мы зачастую не просчитываем да, все да. за мелочи. Очень важно мыслить а, не оптимистично, а реалистично. Классно, mm -hmm. когда вы строите там воздушные замки, думая наперед, но очень важно мыслить реалистично. То есть на любую свою идею смотреть с точки зрения того, а что будет, если у меня не будет клиентов, а что будет, если, допустим, я не смогу повысить качество. Проработать mm -hmm. все возможные варианты. И эм, еще один очень важный момент, который я хотел бы дать. Эм, если у вас нет опыта в бизнесе, начинать нужно с того, в чем вы эксперт. Только тогда, когда вы апробируете бизнес-навыки и сможете связать свою экспертизу с социальным предпринимательством, после этого можно запускать любые новые направления. Мне, к примеру, не нужно сейчас быть экспертом по волочному направлению, чтобы его создавать, потому что я уже знаю, как создать и оптимизировать операционные процессы. Но вот, к сожалению, допустим, по кафе с я не справился. Возможно, да, пандемия, но я ее не обвиняю, я больше беру ответственность на себя, говоря о том, что это я не справился. Вот. Ну, да, хорошо, поняла. Ну, наш еще последний вопрос, да, пацанавис. Вот а где ты находишь поддержку? И в данном случае, ну, вот может быть, те же то есть коллаборация, да? может быть, менторство у тебя было. Вот что бы ты посоветовал, да, ну, где найти? Потому что да, статистика: 95% бизнесов умирают. И ну, выживают, наверное, те, кто вот, что-то еще может да, получить. Я даже сейчас не про финансовую поддержку, потому что ну, у нас есть сессия, там рассказываем, да, где деньги там найти и так далее. А может быть больше... вот. Психологическая, да, ты говоришь, выгорание. Может быть, коллаборация, может быть, какая-то поддержка, может быть, какие-то ну, новые знания. То есть любые другие ресурсы, которые вот тебе помогают, которые ты можешь посоветовать другим социальным предпринимателям для того, чтобы выжить и развиться. Перед самым запуском своего проекта я всегда советую думать не о деньгах, нигде деньги взять, а подумать о команде. О команде единомышленников. Не о той команде, которая будет работать на вас, а о той команде, которая готова подставить свое плечо в тот момент, когда вы готовы будете упасть. Это очень тоже важный момент. Я считаю, что я выстоял в первый год нашего развития только благодаря тому, что за моими плечами был фонд best for kids Там было порядка 600 волонтеров. И на любую проблему я сразу писал в чат, и они приходили и мне помогали. Только благодаря ним я и состоялся. Поэтому э, подумайте тоже о своем окружении, о своих единомышленников, э, э, которые могли бы действительно давать вам хорошую поддержку. Второй очень важный момент это социальные сети. Один из критериев социального предпринимательства это тиражируемость, то есть тиражируемость своего опыта, тиражируемость э, модели своей социальной предпринимательства, если вы уже вышли на самоокупаемость, и, естественно, информационная тиражируемость, то есть писать об этом везде. До 2018 года я не считал себя самым лучшим социальным предпринимателем, хотя нас уже тогда начали называть. Я э, просто за счет того, что я много писал об этом в социальных сетях, меня начали называть самым лучшим социальным предпринимателем. Почему я об этом говорю? Потому что очень важно позировать себя через призму социальных сетей. И там, кстати, вы найдете свою лояльную аудиторию, лояльных клиентов, которые будут вашей основой в плане поддержки. 95% клиентов, приходящих к нам, приходят через мои социальные сети. Любые проблемы я решаю через социальные сети. Поэтому, если вы уже приняли для себя решение стать социальным предпринимателем, уже сейчас на этих курсах начинайте писать о том, что вы проходите обучение, и скоро вы вступите в ряды добродетелей. Ну, да, спасибо, спасибо Эмин, да, я вот, вот даже сама заслушалась и понимаю, знаешь, как это вот ты, ты все-таки прирожденный мотивационный тренер, не, не зарывай свой талант, иди помогай нам и ну как бы развитию социального предпринимательства. Спасибо тебе за время, удачи, всегда на связи. Я благодарю, успехов, Светлана. Пока.